Sen Privyet Daragi Duruzya, Ya Ayhan, e, Eta Berker, Privyet, Privyet, Privyet <gülüyor> ee, arkadaşlar biz şimdi Berker'le birlikte Rusya yolculuğumuza başlıyoruz ee, havaalanına gitmek için aracımızla yola çıktık Antalya'ya yolculuk yapıyoruz ee, yarın, yarın sabah Moskova'da görüşürüz ama e, hayır yolculuklar bile önce <gülüyor> ee, Moskova yolculuğuna hazırız artık evet. Antalya dışatlar hatlar havaalanındayız, Antalya dış hatlardayız. Yarın inşallah sabah saatlerinde Moskova'da olacağız. Şimdi görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, e, pasaport kontrol noktasından geçtik. Uçağımızın saat, iki saat var. Bekliyoruz. Biraz çay kahve molası yaparız. Biraz şeyi gezdik, 4.3'i gezdik ama e, bakkal fiyatına satıyorlar her şeyi. Biraz <gülüyor> pahalı yani. Bizdir. Bakalım mı belki A101 var. Bin poşetiyle Moskova fotoğraf çektim. Ee, o zaman şimdilik uçağa binene kadar hoşça kalın diyorum. Biletlerinizi gösterdik artık uçağımıza doğru gidiyoruz. Körü'den gitmiyor muşuz bu arada berken. Yalnız, yalnız ya. denk getiremiyorum. Kafalarını evet. şöyle mi? Evet. Şöyle yapsak daha iyi. Ee, gidiyoruz işte. Az sonra bineceğiz. Bakalım. Ee, filmdeki vajik. Kadir'in götürdüğü yere gideceğiz herhalde. Evet, şu an Körü'ye girdik. Körü'ye girdik. Köyün çıktığı noktada uçak veriyor. Uçağımız çok kalabalık. Yemeğimiz geldi şimdi. Rus salatası, tavuk makarna, herba, beyaz peynir, tereyağı, mayonez, tuz, biber. Hiç olarak ben kol aldım. bir şeyimiz iyi oldu, acıkmıştık. Afiyet olsun diyorum ben. Arkadaşlar, arkadaşlar şeremetova şeremeto. şeremeto. şeremeto havaalanına geldik. Artık buradayız. <gülüyor> <gülüyor> ee, <iyi olur. gülüyor> Такси, на котором едут Айхан и Беркер. Остановился чуть подальше от гостиницы. Сейчас нужно заплатить и все. Айхан! Мировой! Мировой, здравствуйте! Визимские калды, он рубли гиби калды. Вер, Он рубли, вер? Он рубля Он Ага. Беркер. Как дела? Поздоровился. Мы сегодня приехали, но в 2 часа dışarıda bekleyeceğiz. Şöyle size oteli göstereceğim şimdi. Yukarıdansınız. İşte böyle bir otel. Московатуринга, туринграт. Аллах. Только А мы Двенадцать часов дня. Айхан и Беркет прилетели утром, немного поспали и сейчас мы отправляемся в царь. Погода в Москве, кстати, налаживается. В ближайшие дни будет солнечно. В общем, нас ждет очень большой диет. программ. Айхан, ты не душу неешь? Беркен, ты душу неешься метро вакенда? Хорошо. Я не могу. Я Харик Вы учились интернет? Bence Mehmet Efendi'nin kulakları için nasıl rahmetlenin, rahmetlenin kulakları için ee, Ekaterina'dan kalmamış, Kraliçe Ekaterina'dan kalmamış burası, böyle enteresan bir yer ve gidelim bakalım orada göl gibi bir şey var. Bu renkler, yeşil başlılar var. Evet, Kraliçe Cenk şey, zamanında 1776'da yapılmış. Şöyle karşıda onun sarayı var. Vallahi güzel yapmışlar 1776'da yapmışlar Gel cık cık cık, Gel мы приехали в дворцовый комплекс Царицына. Сейчас гуляем по территории. Айхан делает видео. И сейчас идем к основному сооружению. Айхан, насыл. Очень жарко. <laughs> Очень жарко, да ищей да. насыл. Очень жарко жарко. жарко. По мосту идешь или на береги целитель? Орлектар, орлектар, какая красота! Какая красота! Какая Ama yine yani de size göstereyim işte böyle enteresan bir yer. Şurada bir fıskiye varmış. Müzik ve ışık oyunları yapılıyormuş ama kışın kapatıyorlarmış böyle. <gülüyor> Herhalde soğuktan donmasın diye mi yapıyorlar bilmiyorum. Saraya da geldik gibi. Herhalde geldik. Şu Park Sarıcın'a, <gülüyor> Строительство началось в 1776 году, и сейчас это один из красивейших парковых ансамблей, ну, не только, я думаю, что в России, но не только в Москве, но и в России. И здесь есть вот такая вот карета, напоминающая карету Екатерины, беседка, где можно посидеть. И, конечно же, сейчас зима, но летом. Здесь я думаю, что очень красиво. Айхан гель. Так, айхан и беркер там селфи занимаются постоянно. Бенниджей Кирсенс. Хади Бин. Ходи. Хади. Шофер Йок. Шофер Савук. I know I know Tanrı'nın sarayı böyle bir şeymiş. Şurada da <gülüyor> kraliyet var herhalde. Şurada kraliyet gizlisi herhalde. arı gayet başarılı güzel yani işte kalenin minyatır planı var 1785 1796 da işte. böyle biz şu an şu bölümdeyiz şu bölümde az önce fıskiyeden falan geçtik zaten kapıdan geçtik geldik hadi bakalım devam edelim arkadaşlar aslında bu yapının ilk hali buymuş 1775-1785 yılları arasında, 10 yılda inşa edilmiş bu bu haliyle. Sonra Ekaterina gelmiş, demiş ki ben bunu istemiyorum. Bunları komple yıktırmışlar. Ve bu görmüş olduğumuz binalar yapılmış. İşte Ekaterina da böyle bir ablamızmış. Oraya da bir de kilise koydurmuş, tamammıştı. Burayı da biz geziyoruz. День gözümüze, devam, meydanındayız. Meydanındayız. Noel Noel evet. Сейчас мы приехали на станцию метро Зябликова. И здесь также есть рождественский рынок. А зачем мы сюда приехали? Потому что наша подписчица Галина и ее муж пригласили нас. У них здесь турецкий стенд. Сейчас мы пойдем и будем кушать турецкие лепешки и пить чай или кофе. Конечно, меньше, чем в центре, но все равно атмосфера такая новогодняя есть. Да? Мне кажется, хорошая? Да, очень да? И елочка, и... Сани, обязательно карусель, новогодняя. Так что, друзья, в очередной раз загадывайте желание под новогодней елкой. Здесь вот такая вот красивая территория, а также устроенная, есть различные игры загоняют шары и вот здесь вот турецкий стенд гигантский тост который мы сейчас возьмем и чай с кедровыми орешками кофе по-восточному поэтому ребята кто кто же вот зябликова обязательно приходите и здесь наши друзья Гезлеме да, есть сыром, <gülüyor> есть с картошкой, есть, картошка, Tabii, есть с сыром айрана. и зеленью. Вот такое вот красивое здесь место. И очень красиво мне нравятся вот эти вот стенды. Прям потрясающе настоящее путешествие в Рождество. Конечно же, везде есть сцена, где вечером проходят различные представления. Османы готовят самые настоящие турецкие гезли-гезлимы. Это с чем они? С картофелем. Это сыром есть вот это картофель, сыр укроп и сыр укроп, еще это картошка. Короче, а сыр Сир петрушка. Сир петрушка. Да, картошка, укроп и мясо, есть суп. Османбэй, а вы привезли вот эту вот штуку из, из Турции. Турции? Да. Ага. Все у нас вот горячее мороженое есть у нас, натуральное, очень вкусное. Позже из Турции. У нас турецкая лавка. Ага. А скажите, вы продаете мороженое турецкое, да, в Москве? У -у -у. А да. где вы его продаете? Везде в центре. В магазинах? Да. А, у нас магазин, в магазине, то раньше в ваниль Ага. Хорошо, Там продавал и, и дальше... Везде сейчас фестивали ездят, ярмарка. А у вас есть какое-то кафе, где вы гозлеме делаете? После, после ярмарка она сейчас всегда от небо, Дальше будет. Угу. Не успеем, короче, не хватало. Гозлеме можно также взять на вынос домой и вот в такой вот красивой рождественской. А как завернули, посмотрим. Что там внутри, посмотрим. А внутри гозлеме. Ага. Топленое молоко. Ну, в общем... О, и да, нему что-то. Да. Нет, он просто накрыл. Вот, а, это чтобы, не... Да, да, да, чтобы не... чтобы не остыло. Чтобы не остыло, да. да в общем, бывает. вот такой вот красивый пакетик просто супер. Да, здорово. Да. Вообще классно. Дыши, дыши, дыши. Э -э почти больше 20 лет. Приехали в Россию больше 20, 20 лет. Да. Ага. А почему? Я, если у меня профессия, я модельер. Модельер? Да. У меня там в Турции тоже был пабликер. И потом... Ой, у вас, пожалуйста, приятно, да. Ой, спасибо большое. Так, ага. сейчас Лена будет пробовать. Ага. И ну, перейдем сюда, тоже бизнес. Настя, работа. Остался здесь? Привет. И теперь и занимаетесь турецкой кухней? И начинал, да, в этом году уже просто мороженое, а дальше будем. Вот. А турецкое мороженое в этом году начали? М -м? В этом году турецкое Насколько? мороженое начали? Да, а -а -а -а. начинал. Начинал, и все вот так дальше. Насколько? Сегодня. С чем это у тебя гёзлиме? С творогом и с петрушкой. Ага. Опечатление, как у а тебя -а -а -а. опять в вкусно, вкусно на новый год живого в москве лепешка из турции шикарно ну и здесь у них тоже есть еще айран халва конечно же из антепа и очень много всяких разных вкусняшек а Беркером пошли греться зная персонус еще донизма они замерзли осман и галина спасибо вам большое Пожалуйста. за то что вы нас пригласили вкусно накормили ребята кто находится в москве кто в общем живет в москве обязательно приезжайте на дябликова да Да Станция метро Зябликова, выход 10. Я в описании к видео оставлю ссылку. И приходите к ребятам обязательно, чтобы отведать самых самых вкусных турецких лепешек. лепешек да, да. Да, да. Что у вас еще есть? Салеп. Короче, есть. Еще там есть. Бургер, Бургер есть, Бургер, ага. <сёк> поэтому ребята приходите здесь очень красиво и очень-очень <сёк> очень вкусно спасибо вам большое <сёк> <сёк>, что нас согрели айхан очень вкусно <сёк> <сёк> как будто побывала в турции такое вкусное <сёк> <сёк> <сёк> мороженое горячее oh, да. я не любитель но это <сёк> вкусно <сёк> <Это> необычно. <да. сёк> беркер <сёк> <связать> очень красиво. Вкусно. Галина и Асман, спасибо да, вам большое. Вам мы вам пойдем гулять дальше и Малыши. надеемся, да, что с вами дружить. Спасибо большое Асману и Галине. Мы поели очень много вкусных блюд. И вот такая вот елочка друзья здесь красивая светящаяся очень красиво все украшено обязательно приходите и сейчас мы едем отдыхать в гостиницу вот такой вот подарок и позже пойдем уже вечером на красную площадь